Мы работали с Монтерозой осенью 2007 года, и нашей целью было восхождение на Амадабла. К сожалению, погода не позволила нам сделать этого по тому маршруту, как мы планировали, а именно по северному регу. И нам пришлось переносить базовый лагерь под юго-западное ребро и при этом э, нам удалось все-таки сделать восхождение. И мало того, что мы были первыми, кто поднялся на, на мадаблам в этом сезоне, мы оказались первыми э, в Гималаях на территории Непала, кто смог вообще сделать успешное восхождение. Вот за это время можно сказать, что мы очень много работали, ну, вернее, с нами работал персонал Монтероза, а мы работали вместе с ними и персонал Монтероза работал не только на обслуживание нас как клиентов, но и на создание общей атмосферы э, такого приподнятого, что ли, духа и очень сильно нам помогали для осуществления наших планов. Когда возникали какие-то там мелкие локальные проблемы, например, мы захотели найти себе Шерпов и потом переносить, например, базовый лагерь. Все эти локальные проблемы успешно решались персоналом, включая, в том числе, при необходимости, подключали главу компании Монтерозы Ганиш, на что ему огромное спасибо. Вот, я считаю, что Монтероза это очень предельно работоспособная, умная организация, и с ними можно ставить вообще любые задачи. Им огромное спасибо. С 2007 года мы ездили, чтобы взойти на Амадаблан, и использовали для этого компанию Мон Монтероза. Мы пытались зайти на северо, по Северному гребню на Амадаблан, но в связи с плохой погодой нам пришлось... В 2007 году осенью мы ходили на Амадаблан, выбрали компанию, которая нас поддерживала, Монтероза. И я счастлив, что мы выбрали именно ее, потому что люди в этой компании очень приветливые, очень профессиональные и помогали нам все время, и никаких претензий к компании нет. И персональное спасибо э, директору компании, министру Геннишу. Всего хорошего. Всем успехов, выбирайте campaña Montarosa y Eduardo Ibero, soy líder de una expedición internacional a la Madablan y en general eh, hemos hecho cumbre la mayoría. Eh, la organización al principio no ha salido muy bien y quizás ya la parte técnica y... De montaña más, ha mucho mejor. Well, uh, I'm Fred and Manu, so we are two French climbers. We went to, to Nepal to climb Amadablam, so we chose Monte Rosa because the people recommended us that company, and we enjoyed service of uh, Monte Rosa, very serious. and uh, the team at base camp was very, very skilled, very nice, very efficient, and good cook. It's very important when you climb. Uh, Difficult summit like Amadablam. Mm -hmm. So we, we succeeded this year. That's the 28th of October. so it was very, very nice climb. And uh, so we are very content the uh, service of Monte Rosa for uh, that expedition. Te yes, I will tell that uh, Monte Rosa is serious, good service. and Vishnu uh, is a very nice person which, and which uh, enjoys to, to make things happen good. And so yes, I will recommend to French people to choose a Monterosa team uh, for expedition in Nepal and other countries. Okay.